Сказка про домового Кузю и кота Васю В одной избе жил домовой Кузя. Он следил за домом, когда хозяева уезжали надолго. Время от времени прогонял злых духов, а иногда безобразничал, пугал хозяев. То сковородку уронит, то в подполье скрипеть начинает, а то и дверью хлопнет. И вот однажды подарили хозяевам избы кота, ушистого, мягкого и ленивого. Увидит кот лучик света и вместо того, чтобы играть солнечным зайчиком от этого лучика, он ляжет под него и греется. И вот хозяева уехали на несколько дней в гости. Оставили коту Ваське корму и водички. Ночью из-за печки вылез домовой и начал хлопотать по дому. Кот Вася его еще не видел. Кот как раз лежал на печи и дремал. И в дреме услышал шорох. Это домовой Кузя подметал маленькой метелочкой пол от пыли. Кот Васька проснулся, высунул голову из-за и стал наблюдать за домовым. Вася принял домового за мышку и захотел его съесть. Кот Васька недолго наблюдал за домовым и в один момент спрыгнул с печи прямо на домового Кузю. И вцепился Васька когтями в домового, но промахнулся, и оказалось, что кот вцепился когтями в метелочку домового. Домовой испугался и прыг под печку, и там решил отсидеться а кот ходит около печки и ждет, когда домовой выпрыгнет обратно. Домовой Кузя знал, что дома поселился кот, но не думал он, что кот набросится на него. До этого в доме жили обычные ленивые коты, а этот кот дикий какой-то. Съесть самого домового ночного хозяина дома захотел, вот под печку начал засовывать лапу, но не достать домового. А у домового кузи под печкой были разные вещи. Он ими начал кидаться в голодного кота Васю. «На тебе!» Говорил домовой и кидал в кота маленькими гирьками и гантельками, веретенами, вениками и другими вещами. Вскоре вся комнатка домового опустела. Кидаться в кота было нечем. Вась, а Вась, зачем ты хочешь меня съесть? Я голодный, я же домовой, а ты меня не едят. Молчи, мыш, не путай меня, власть! Я тебя съем! Какая я мышь? Ты что, домового не узнал? «Я тебя сейчас проучу!» Домовой Кузя выскочил из укрытия и набросился с кулаками на кота. Кузя запрыгнул на кота Васю и начал его калашматить. «Вот тебе за мышь! Ишь ты! Домового не узнал!» Через некоторое время домовой и кот устали и упали на пол от бессилия. Вась, а Вась, а молока хочешь? Хочу! А у тебя молоко есть? Есть! Полежав немного, Кузя залез в холодильник, достал там коробку молока, налил Ваське коту в тарелочку молочко, а себе молочко налил в свою маленькую кружку. Вот и домовой напились белого молочка. А сколько посуды они перебили? Жуть! Вот, Васька, побьют тебя хозяева за разбитую посуду. А почему меня? Потому что они не знают, что еще в доме я живу. Домовой Кузьма. Ну тебя. Кот залез на теплую печку и там уснул, а домовой продолжил прибираться. Когда хозяева вернулись, дома было все прибрано, но сломанная мебель и разбитая посуда от баталий Кота и домового лежали в кучке на полу. Бедный Васька, как его тогда отшлепали, неделю домой не приходил, боялся и обиделся Васька на домового Кузю, и решил его загрызть. Как наступает ночь. Домовой начинает бегать по дому и безобразничает, пугает хозяев, а Васька-кот его всегда поджидает и бегает за домовым. Домовой сразу убегает к себе под печку, а остальное ночное время проходит тихо, и хозяева спокойно спят. Домовой их охраняет от злых духов, а кот Васька от домового. Пока!